Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня буду показывать, как это неудивительно, свой бой на британском крейсере 10 уровня Голиаф Это ранговые бои, карта Ловушка Ну, в ранге я не сказать, что да, там сейчас особо играю, там стремлюсь куда до первого дойти Так вот, в прошлом сезоне немного поиграл, в этом, ну, так в принципе, какая разница, где сбивать эти контейнеры, да, вот эти праздничные там, э, которые даются у нас, да, за опыт там или за что? В общем, решил поиграть в ранге. тем более мне там немного стали, не хватает, чтобы какую-нибудь десятку норалтейст приобрести. Думаю, почему бы и нет. Фугасами, конечно, Голиаф неплохо может наказывать. Ну, не то, что наказывать, да. Наказывать это, когда мы бронебойными снарядами выбиваем по, по пол столба. Фугасами. Ну, все равно, по 7-8 по тысяч еще, если вешаются пожары, вообще неплохо. Ну, вот сейчас пожаров пока что нету. Зал по Москве есть одна цитаделька, 7600. главное вовремя перейти на бронебойные снаряды, когда противник вот так вот откровенно подставляет борта. Да, ну и не забывать, что легкие крейсеры можно в любую проекцию умудриться пробить. Так что главное правильно чередовать. Прямо выбирать моменты, когда стрелять фугасами, когда стрелять бронебойками. Поперся у нас тут вперед. Республика. Давить. Ну, видишь же, что там численный перевес большой противников. Мало того, что да, там три крейсера, еще и два из них с торпедами, плюс вандер. Фандер, кстати, на республику не обращает никакого внимания. Хотя вот сейчас так, там и дистанция убойная заряди бронебойки. И только успевать цитадель вытаскивать. Вот на такое положение смотришь, сразу думаешь: ну все, начинается слив. Да, один пошел сливаться, другой пошел сливаться. Ну, там он республика по наполе успел приложиться. Ну, а толку от этого, да. Уничтожить не уничтожил. Еще и минус авианосец, который, да, решил здесь поближе подойти, дабы летать ему лень подальше. Надо как-то аккуратно выбирать, да, в какой момент идти на сближение или да, где поджиматься. Тем более понимать, что у врагов тоже есть авианосец. И он будет тебя, скорее всего, светить. Ну, я пока так, аккуратно. Стараюсь здесь от рельефа отыгрывать, не попадая особо в засвет, да, там под вражеский огонь. Ну, хотя бы счет размочили, да. На поле этого добрали. Вот уже 2-2. Тут уже об такой. Вроде не все потеряно, не все так плохо. Сражаемся дальше. еще умудрились там наши крейсера захватить центральную точку, что тоже весьма неплохо, учитывая, что эсминцев нету, да и точку захватить все-таки в таких боях потруднее будет. Противник так-то, да, оставшиеся он в одной куче, там четверо собрались. Не успеваю дать поясину. Уходит он за остров. Он прям как раз ставит борт и... Вижу противника. Опять Есина. Ну, сходит да, прям туда-сюда бортами. Никак не получается его наказать. Но ну, вот он сейчас вроде настанет мое время. 7000 ну, В принципе, не густо, да, учитывая, что порт, Вот сейчас второй залп. Я уже не помню. Будет вроде получше. Пожарная тревога. Да, здесь. Ну, немного получше. 8700 с цитаделькой. сильно тоже огрызается бронебойками, но я успеваю здесь довернуть и, в принципе, не получаю никаких существенных повреждений. Торпеды прямо по курсу. Вот он. Да, почему ходят бортами? Ну, потому что надо торпеды прямо вот, обязательно кинуть. Наконец-то. Это, наверное, первый самый удачный зал в этом бою. 21 тысяч. Тридцать Адели сразу вытаскивается из Москвы. Я тут особо, в принципе, да, спокойно доворачиваю, чтобы дать полный полные залбы. Тут бац там, оказывается, Минотавр сидит в дымах. Вот в целом мне нравится играть на Голяйте, да. Он и бронебойками неплохой урон наносит, фугасы у него конечно жесткие. Но в плане держать удар, конечно, он не может. Даже легкие крейсера спокойно его пробивают, вот. Да? же Минотавр наносит большой урон. Ну, хотя Минотавр это понятно, Минотавр, он и линкоры, да, в надстройке там немало урона делают. Ждешь, вот удается добрать а в Москву, сзади, урон сзади, переваливает сзади. за сотку. Использую ремонтную команду. Здесь по центру ещё, здесь, там Ну, считай, что шотный Ясина, но... Активирована у него ремка. Тут, обращаю на него внимание. Начинаю стрелять. Надо сразу, да, по-быстрому его добрать. Ну, кто-то из союзников там умудряется. Но у нас там по центру получим, теперь грейзер с очень маленьким запасом прочности, который тоже отправляется в порт. Остаемся 2 в два, вот. Достаточно упорная борьба такая <кười> <кười> в этом бою получилась. Но как раз от таких боев испытываешь самое большое, так сказать, да, удовольствие здесь сразу. вперед в погоню за Мидвой. Я не знаю, Мидвой здесь вообще, да, не стал ничего делать. Ну, как он там авиации там пытался меня как-то уничтожить, что-то там атаковал, но при этом стоял на месте, да. Ну, дай ты да, да там, уходи в другую сторону, отверни борт, все равно будешь урона меньше получать, немного дольше проживешь. Здесь вроде, да, вот тоже такая дилемма, думал, перейти на бронебойки, но потом думал, сорю, да, так по десятке фугасами вытаскиваю, хрен с ним. Фугасами доберу, не стал переключаться на бронебойные снаряды. Мидвы и фугасами неплохо здесь получают. Но а вот так неудачка. 206 единиц прочности остается у Мидвы. Опять начинает по мне настреливать Минотавр. Ну тут дело техники просто немного отвернуть. Тем более понимаем, что на Минотавре все-таки на дальние дистанции стрелять. Наша Не то, что говоря, некомфортно, а очень трудно там рассчитать какое-то правильное упреждение с такой баллистикой. Вот у Гуляфа в этом плане, кстати, немного получше. До конца боя остается еще с половиной минут у нас, в принципе, численно два в одного остались. Ну и по очкам мы тоже больше, чем в два раза впереди. Еще удалось выцелить, там нанести какие-то повреждения Минотавру. Есина, да. чё ты, куда ты бежишь? Ну надо же... Надо же идти Минотавру уничтожать. Зачем от него убегать, да? Тем более на тяжелом крейсере. Там... Островов много, если что, избежать торпедную атаку не проблема. Это Есина, Есина там убегает. Ну, просто, да, вот сейчас ситуация. У меня прочности, в принципе, осталось мало, но есть одна ремка. Я сейчас решил пойти захватить точку С, дабы увеличить наши шансы на победу. Они и так вроде кажутся немаленькие. Но точки все равно на всякий случай лучше захватывать. Да что мешает сейчас Минотавру? Он... Минотавр хорошая маскировка. Ему ничего не мешает сейчас уйти на точку А, да. Времени достаточно захватить точку А, а потом уже пытаться кого-то уничтожить. Но Минотавр не стал этим заниматься. <coughs> С Минотавром сейчас как раз вот будет рандеву. Кстати, уже основной калибр заработал. Пять цитаделей вообще сложности удалось сделать. 140 тысяч урона. Два уничтоженных. По-моему, точку С мне так и не удастся захватить. Потому что как раз здесь сейчас... Да, вот, появился там где-то Минотавр. Я понимаю, попадая в засвет, ну, понятно, что он находится где-то совсем недалеко. Потому что у меня, в принципе, маскировка засвет на 11 километров. Минотавр идет бортами Вообще, да, что там Подумаешь, тут Галяв тебя стреляет На тебе еще две цитадельки и... кстати, могло быть и больше Ну, здесь уже дело техники Понятно, что Минотавр Скорее всего Отправил торпеды Ухожу за остров